Привет всем! Сегодня я вам покажу еще одно упражнение для того, чтобы сесть на шпагат. Делаем, садимся в такое положение. Вниз. Правая нога прямая, левая нога около 90 градусов. Делаем, выпрямляем ногу и сгибаем. Когда вы ногу выпрямляете левую, у вас может быть около 90 градусов. Правая. А у левой колено выпрямляет все по прямой. Также теперь делаем на правую ногу, Сгибаем и выпрямляем ее 10 раз. Правая нога выпрямляется, а левая наоборот сгибается. То есть у вас получается сначала правая нога и угол Старайтесь держать прямо колени на Постоим так секунд двадцать. Подписываем.